В лобби Call of Duty Mobile есть такая маленькая, но очень коварная кнопочка Global Chata. Изначально она вообще задумывалась разработчиками, как место поиска тиммейтов и клана. К сожалению, сейчас это рассадник агрессии и обмана. И сегодня я вам расскажу, как при помощи Global Chata мошенники обманывают доверчивых игроков, а еще расскажу историю обмана, в которую меня меня затянули без моего ведома. Здорово, мужские мужчины! Дело было значит так. В комментариях моего телеграм-канала парни скинули вот такой вот скриншот, на котором видно, что какой-то гениальный бизнесмен, назвавшись мной, барыжит валютой. Знаете, я уже привык к сверхлюдям, которые называются Огнянским и фейкуют паблики. Некоторые даже пытаются в свои кланы зазывать людей, представляясь мной. Ладно, это все более-менее безобидно, и шарящие люди знают, что все эти фейки галимые палец английский буквами в никнейме. Но вот когда от моего лица обманывают, вот тут безучастным я не могу оставаться. Собственно говоря, вот этот клоун спамил в глобал чате такими вот сообщениями. Мой секретный помощник решил мне помочь и подыграть. Помощник прикинулся моим юным подписчикам и отправил сообщение следующего содержания. Привет, а ты Огневский? Привет, слушаю тебя. После чего мошенник сам любезно прислал номер своей карточки и телефона. На этом уже можно было заканчивать сбор информации, но моего помощника было не остановить. А можно купить боевой пропуск и сфотографироваться с тобой в лобби? Классные ролики. Да. Ура! А, -а как тебя зовут? Вот цены и реквизиты. Хорошо, сейчас пришлю. А ты точно угневан... Угнев... Угневанский. Сто процентов без ГБУ. И Смайлик, улыбающийся в конце, отправил этот дурик. И тут уже моего товарищ прорвало, и он написал. А мне кажется, что ты дешевый пи Добол, жди про себя, пост-клоун. Я, конечно, дик с этого орнул. К сожалению, не удалось сделать дальнейших скриншотов с мошенником, так как там у них все быстро происходило. Самое забавное, что после этого сообщения тупоголовый предприниматель сразу же удалил свои данные. Но, как вы уже поняли, они были очень успешно зафиксированы. После того, как мне прислали данную переписку, было несложно узнать имя и фамилию чувака. Ну, вообще, прям не несложно. Сразу говорю, это все законно. Информация бралась из открытых источников, так что тут все окей. Мошенника зовут Кирилл. И я это подтвердил <laughs>, вообще очень простым способом. Ну, во-первых, в приложении это было написано, вот. А во-вторых, мошенник забанил моего помощника, и он как бы все. Мой товарищ выключился из игры. И тут уже вступил я. Пишу, в общем, со своего аккаунта в телеге. Этому, блять, предпринимателю. Всего одно сообщение нет. «Кирилл, мой помощник мне все прислал. Будем решать проблему». После чего, видимо, чувак подсел на очко, раз ему настоящий огненский написал, и резко удалил мое сообщение и кинул в блог. Ну окей, я на это выкатил большой пост в Телеграме, и мои читатели с ним ознакомились. Он, кстати, там без цензуры, поэтому переходите, читайте. Были среди неравнодушных и рукастых парни, которые устроили... Ну, как вам так сказать? Что? Короче, устроили небольшую шалость мошеннику, от которой он по-любому кайфанул по полной. В данном ролике я сказать не могу, что произошло, поэтому опять же, без цензуры в моем телеграме все прочитайте, там он, короче, знатные приколы получил. Зная имя и фамилию чувака, я без труда вычислил, какого он года рождения и в каком городе проживает. Для всех любителей закона хочу сказать, что эти данные есть в открытом доступе, а именно на личные страницы мошенник ВКонтакте. А вот уже как я нашел личную страницу, пожалуй, рассказывать не буду, чтобы в следующий разы находить таких же мамкиных предпринимателей. Еще раз повторю, все данные я взял из открытых источников, а свой номер телефона и карту злодей скинул сам для дальнейшего правонарушения. Почему я говорю правонарушение? После моего поста с Дианоном мошенника в комментариях появился парень, которого обманул данный персонаж почти что на 4000 рублей, причем в день рождения. Обманутого по иронии судьбы зовут тоже Кирилл, и он даже написал заявление в полицию. Я очень надеюсь, что Кирилл, теперь зная номер телефона, имя и фамилию злодея, передаст информацию в правоохранительные органы. Потому что такие дела бросать нельзя, ибо сколько еще таких ребят, которых обманули. Да, возможно суммы небольшие, но это не отменяет факта правонарушения. В основном обманутые люди плюют на эти потерянные деньги и живут дальше. Как раз таки этим и пользуются мошенники. Они уже на префайере знают, что ради косаря мало кто пойдет писать заявление злодеи зная это даже не делают левых карты номеров телефонов потому что уверены в своей безнаказанности а вот как бы не так я теперь периодически со своей командой буду проверять всякие сервисы и их скрывать раз уж на то пошло если хочешь мне помочь то заходи прямо сейчас в мой телеграм-канал и скидывай в комментариях скриншоты или адреса потенциальных мошенников разберемся был к слову еще один мой говна фейк который даже телеграм премиум купил чтобы в статусе вот эту галку верификации поставить, типа он оригинальный. Бля, ну ты гений, чувак, ну ничего не скажешь. Его я проучил по лайту, я просто пост опубликовал в телеге, тоже почитайте, там он без цензуры, там очень много эпитетов. Чел, ты, конечно, молодец, что в итоге его увидел, переименовался и убрал мою аватарку. А я думал, что ты будешь чуть поумнее и как бы забудешь свой вот этот скам-аккаунт огнянского. В общем, чувак был огнянский официал, а теперь Павел Шампанов официал. Ой, а, а как же это я тебя нашел, если я был в бане? Тоже, да, непонятно. Ой, какая магия магическая. Дорогие друзья, это... Магия? Что я вам еще сказать? Я не рекомендую обманывать скамить игроков, а уж тем более прикрываться мной. Как вы поняли, я в сторонке не останусь. Если вы и правда хотите купить валюту или боевой пропуск, но стремаетесь обращаться ко всяким непроверенным личностям, то говорю уверенно, что Серега из CP Доната вам поможет без всяких подводных камней если даже у вас закрыт магазин, то вот прямо сейчас можно еще зарядить пишки с охрененной скидкой по специальной вот этой праздничной акции, которая проходит в колдене. Сережу рекомендую, обращать смело, ссылка в описании. И запомните, дорогие друзья, чтобы не попасть в лапы мошенников, никогда не верьте чувакам из Global Chat 90% FED SCAM. Не нужно верить, если вам вдруг в личку с предложениями купить валюту пишет какой-нибудь Огнянский или другой именитый человек колде лично я не продаю валюту я только рекомендую проверенных и честных ребят запомните еще одно важное правило Никогда честные валютчики не будут вам писать первыми, потому что у них и так заказа хватает. Вашей невнимательностью, к сожалению, могут пользоваться мамкины бизнесмены, поэтому всегда проверяйте ссылки. Пользуясь, в принципе, очень легкими и очевидными правилами, вы сможете себя обезопасить, поэтому не дайте себя обмануть. Очень жаль, что сегодня пришлось сделать именно такой материал вместо какого-нибудь рофла разбора ствола, но мне хочется, чтобы мою аудиторию не обману, Поэтому, брата-братья, если кто-то что-то нехорошее делает, присылайте свои истории, скрины в комментарии, ко мне в телегор разберемся. Отдельно хочу сказать спасибо вот этим ребятам, которые недавно оформили подписку на Бусти. Я уже выкладываю для мужичков контент, который не особо, к сожалению, подходит для основного канала. В частном телеграм-канале у нас там вообще супер-бодрая движуха происходит. Поэтому, если вы хотите в ней быть, то милости прошу по ссылке в описании, да и меня заодно поддержите, чтобы штаны не спадали. Пишите в комментариях, что думаете насчет вот вообще всей вот этой движухи с мошенниками. Стоит ли мне дальше быть таким, знаете, щитом от пиздоболов. И обязательно кулаките и подписку заряжайте, чтобы больше людей узнало, как не попадаться в лапы дуриков. Ну и, конечно же, в роли Шерлока Холмса. С вами сегодня был Огнянский. Все только начинается.